Всем привет! Перед началом обзора, как всегда, советую подписаться на канал и вступить в мой телеграм-чат, где я разрешаю всем рекламировать свои проекты прямо с вашими реферальными ссылками. Но обязательно ознакомьтесь с условиями, которые закреплены в самом верху. Итак, друзья, сегодня я э, буду делать обзор на перспективную компанию, которая на сегодня проводит Airdrop. Проект называется BitSDAC, это биржа которая раздает на сегодня уже 1500 монет за регистрацию и по 150 монет каждый день за то, что вы будете заходить на эту биржу. У партнеров этой биржи известная биржа под названием «Битрикс». Это один из топовых обменников. Я думаю, что все ее знают, друзья. И, в принципе-то, с ней немногие могут заключить соглашение. И, конечно же, меня это интересовало, действительно это так, либо же нет. Списался с поддержкой Bittrex, списался с поддержкой BitSdaq, чтобы они мне все это дело подтвердили. Ну и сейчас, собственно, я все это вам продемонстрирую для того, чтобы вы убедились, что... Проект действительно является партнером с биржей Bitrex. А это все говорит о том, что биржа выстрелит и цена на данную монету будет стоить очень хорошо. И мы с вами можем здесь заработать. Поэтому обязательно посмотрите обзор до конца, зарегистрируйтесь и зарабатывайте монетки каждый день. Данная компания у нас имеет ограничения, она заканчивается 31 марта, то есть у нас есть еще с вами два месяца для того, чтобы заработать. Вначале давайте я перейду и покажу, как мы можем заработать. На этой вкладочке описана их бонусная программа. Смотрите, друзья, в январе те люди, кто зарегистрировался, получали сразу по 2000 монет. И за то, что они прошли форму регистрации KIC, форма знать своего клиента», вам нужно будет отправить свои документы, за это вы также получаете 6000 монет. Эта форма уже доступна каждому, то есть вы можете зайти и пройти эту верификацию. Друзья, сразу забегая вперед скажу, что не волнуйтесь за свою сохранность данных, потому что, как известно, во многих биржах это требуется, даже на бирже Bittrex сейчас тоже требуется верификация. Это нужно для того, чтобы вы свободно могли выводить свои деньги. И, собственно, никто не смог без вас это сделать. Даже если вас взломают, ваши деньги не смогут вывести. Это нормальная и стандартная процедура. Не бойтесь отсылать свои паспортные данные. Я уже делал это неоднократно. Я думаю, что многие из вас понимают, что это нормально. И смотрите, что у нас дальше. В феврале мы с вами уже получаем меньшую награду. Уже с сегодняшнего дня по полторы тысячи за регистрацию. И за то, что вы подтверждаете свои данные, по пять монет. И в марте будет еще меньше, уже по 1000 монет мы будем получать. И также будет все это уменьшаться, если вы будете входить в ваш кабинет. Вы тоже будете получать уже сегодня по 150 монет, в марте по 100 монет. Поэтому спешите сейчас зарабатывать. Также есть реферальная программа, на которой вы тоже можете заработать. Уже сегодня вы получаете по 800 монет за каждого реферала. В марте будете получать по 500 также, друзья, за тех рефералов, которые тоже под, подтвердят свои данные, вы будете получать по 1800 монет, в марте по 1000 монет. Также есть у нас дополнительные бонусы. Это, насколько я понимаю, если вы будете инвестировать в данный проект вот такое количество USDT, то вы будете получать дополнительный бонус вот в, по соотношению этой таблички. Но об этом, наверное, я расскажу именно уже после того, когда стартанет данная платформа. 31 марта должна запуститься эта биржа, то есть там, ну или в начале следующего месяца ну и собственно тогда мы сможем с вами торговать и продавать данную монетку лишь забегая вперед хочу сказать очередной раз друзья привести пример что было много таких компаний недавно люди тоже регистрировались на бирже получили там по 1000 монет и они заработали по 3000 долларов то есть монеты продолжают расти и собственно вот так вот таких примеров много поэтому я советую не пропускать такие компании тем более, друзья, этот проект проверен и работает с крупнейшим и, наверное, одним из лучших обменников под названием Bittrex. Это действительно так, это они партнеры, и сейчас я вам это покажу. Во-первых, давайте покажу, что я списался с поддержкой Bittrex, вот я написал в, в, им в поддержку, якобы действительно ли вы являетесь партнерами, то есть расскажите мне что да как. Короче, позадавал им вопросы. И они мне ответили, что да, мы якобы действительно заключили с ними соглашение. Те условия вы можете прочитать вот по этой вкладочке. Переходим на нее. Смотрите, вот здесь Bitex описала всю информацию, что да, действительно, они заключили 15 января соглашение. Они являются партнерами. То есть это все дело вы можете прочитать. Эту вкладочку я также могу вам оставить в описании для ознакомления. И, друзья, помимо этого я зашел к ним в официальный канал Twitter. И, собственно, смотрите, здесь тоже есть официальная новость от 15 января, что они вот заключают соглашение с компанией Bitstack. Поэтому, друзья, я это подтверждаю, что компания действительно является партнерами с Bittrex. И это очень хорошо, потому что монета будет хорошо стоить в цене. Ну, теперь, наверное, давайте я расскажу подробнее, что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться. Нажимаете «Авторизоваться». Жмете «Зарегистрироваться», вводите сюда свою почту, пароль, подтверждаете пароль, подтверждаете вот эти две галочки и нажимаете «Поделиться». После этого вам должно будет прийти письмо на почту, там, где нужно будет это все дело подтвердить. Давайте я сейчас войду. Смотрите, друзья, здесь у нас есть двухфакторная защита, то есть вам после каждого входа приходит специальный код на почту, которые нужно подтверждать для входа. Это огромный плюс, это сделано для того, чтобы никто вас не взломал. Вот, смотрите, как это делается. Нажимаем «Авторизоваться», передвигаем этот ползунок в этот пазл. И смотрите, мне был отправлен код. В течение минуты вы должны его скопировать и вставить сюда. Сейчас я это сделаю. Вставляем код и нажимаем «Подтвердить». Все, мы попадаем к себе в кабинет и, собственно, смотрите, здесь будет отображаться вся ваша статистика. Ну, давайте по-быстренькому пробежимся, я не буду полностью рассказывать о этой бирже. Сейчас я лишь покажу самые главные моменты на сегодняшний день, которые вам нужны. Переходите в мой аккаунт и нажимаете вот сюда, вот конфетки, то есть это я перевел просто на русский язык. Это бонусная программа. Здесь будет отображаться ваша реферальная ссылка. Вы ее копируете и, в принципе-то, на сегодняшний день, как я и сказал, вы будете получать по 1500 монет за каждого реферала. Также, друзья, смотрите, здесь приведена табличка. То есть вы каждый раз, когда будете заходить сюда, будете получать по 150 монет. Ну и с каждым месяцем это дело будет все уменьшаться. Поэтому зарабатывайте. Видим, что наши монеты пока что недоступны. После 31 марта, когда биржа запустится, все эти монетки мы сможем преобразовать в токены и продать их. Так, во вкладочке безопасность вы можете подключить дополнительную защиту. То есть можете подключить двойной вход через мобильный телефон, через Google 2F, ну и так далее. С этим тоже можете пока ознакомиться самостоятельно. И теперь давайте я расскажу, друзья, про прохождение формы KIC. Нажимаем мой профиль. После того, когда вы отправите свои паспортные данные, либо же данные, которые здесь указаны, вам начислят на сегодняшний день 5000 монет. В принципе-то это не обязательная процедура. Вывести свои деньги вы сможете и без этой верификации. Верификация нужна будет только для того, чтобы, смотрите, Вот если вы проходите... Процедуру KIC вы, будете, вы можете выводить отсюда по 10 биткоинов в день. Ну и будут, конечно же, еще дополнительные условия. Но я думаю, что мы не такие богатые, чтобы аж по 10 биткоинов выводить. Но тем не менее, друзья, пока что это нужно будет для того, чтобы... Заработать дополнительные монеты. А это очень важно, потому что представьте себе, если монетка вырастет до 1 доллара, вы сможете заработать аж 5 косарей. Я уже вам приводил пример, поэтому, друзья, такое может быть. Поэтому, собственно, что касается меня, я, конечно же, сейчас пройду эту процедуру, потому что я абсолютно уверен в таких проектах и я неоднократно это делал вы уже решайте и думайте сами. Но обязательно вам нужно будет подтвердить номер телефона. То есть вводите сюда ваш код, то есть ну, вашу страну. Давайте найдем ее. Так, у меня 375. После того, когда вы укажете свой телефон, вам придет специальное сообщение, в котором будет указан код. Вы указываете сюда цифры после этого проходите дальше верификацию, если вы хотите. Кому не приходит вот этот код, потому что, допустим, у меня с этим проблемы, либо же напишите мне, я расскажу, что нужно сделать, либо же напишите вот э, в службу поддержки. Собственно, им по-любому нужно будет написать, но я вам просто более детальнее объясню, как это нужно сделать. В принципе, да, друзья, пока что на этом все. Если вы будете проходить процедуру KIC, проходите именно сейчас, друзья, потому что чем дальше, тем больше будет... Э, регистрироваться людей, и, собственно, ваш аккаунт будет проверяться дольше и дольше. То есть, если вы будете сейчас регаться, людей про этот проект знают еще не очень много, собственно, вас подтвердят намного быстрее и зачислят ваши монетки тоже намного быстрее. Вот, смотрите, биржа уже доступна, то есть здесь уже есть криптовалютные пары, на которых вы можете производить торговые операции. Собственно, биржа уже рабочая. Обязательно регистрируйтесь, зарабатывайте эти монетки, заходите каждый день сюда, Друзья, если вы не знаете, как приглашать рефералов, я оставлю ссылку в описании. Посмотрите мой предыдущий обзор, на котором вы можете найти много себе рефералов. Ну, ну собственно, здесь можно зарабатывать без приглашений. Заходите каждый день и получайте по 150 монет. Следующий видеообзор я сделаю, когда появятся какие-то обновления, друзья. Поэтому пока что все. Не забываем подписаться на канал и вступить в мой телеграм-чат. Всем спасибо и пока.